Выбираем квартиру в жилом комплексе Сокол. Потом поедем в жилой комплекс Москва, который на Светлане. Всем привет! Сразу хочу извиниться за качество видео, потому что снимаю на телефон. Видео достаточно спонтанное, я с покупателем. И мы смотрим квартиры в жилом комплексе Сокол и ЖК Москва. Пока мы ждем продавца, покажу, как выглядит жилой комплекс сокол для тех кто не знает он находится в центральной части сочи это два дома бизнес-класса кстати у меня есть полный обзор ссылка выскочит вправо. в правом верхнем углу вот такая шикарная предмовая территория Жилой комплекс москва 87 метров с новым ремонтом извиняюсь за качество звука просто с людьми на показе и записываю на телефон уже красивая достаточно входная группа стала. 87 метров с абсолютно новым ремонтом. Вот мы зашли в квартиру. Очень хорошая планировка. С правой стороны гардеробная. Хорошие двери. Совмещенный санузел, теплые полы, биде, водонагреватель ванна с гидромассажем. Кухня совмещенная с гостиной, посудомоечная машина. Повторюсь, ремонт абсолютно новый, никто не жил. Кондиционеры Toshiba. Значит, работать будут тихо. Двигаемся дальше. Спальня. Матрас поднимается. балкон с теплыми полами, есть освещение, в общем, получится хороший кабинет. И гостиная. Большой телевизор, диван раскладывается, тоже люстра. И еще один балкон а кабинет. Съеду на море. Детские площадки. Смотрите, какая шикарная входная группа. Картины, люстры. Лифта 2. Грузовой спускается на парковку. Получилось совсем наоборот. Сначала смотрели Москву, а потом вернулись в жилой комплекс Сокол. Вот смотрите, мы зашли в квартиру. Здесь уже ну, начали делать ремонт, это санузел, первая комната, это планировалось сделать гардеробный, вот это все пространство, большая кухня-гостиная, ну, можно переиграть по-другому, балкон, вот с таким видом. Многие из вас видели эту трехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Сокол» в предыдущем моем видеообзоре. Стоимость квартиры была 17 миллионов вместе с парковочным местом. Человек из Ростова ехал целенаправленно по этой квартире, но цена изменилась в силу того, что там начали делать ремонт. Оплатили дизайн проекта, авторский надзор, оплатили 40% рабочим, поэтому цена, собственно, изменилась. Что хочу сказать. Если вам понравилась какая-то квартира, вы не затягиваете с принятием решения, чтобы избежать вот такие вот неприятные моменты. Но мы не сдаемся. Ведем переговоры по данной квартире. Она нам очень понравилась. Смотрите, как красиво в жилом комплексе «Сокол» вечером. Ну, реально, один из самых крутых жилых комплексов. В центре Сочи. У меня всегда для вас найдутся интересные предложения. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Не забудьте поставить лайк за мои старания и подпишитесь в Инстаграм. Там тоже очень много всего интересного. Ну а с вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока!